Оль, это все где города, где я был. Может, штук 10 мне привезли там откуда-то. Молодец, привет. Здорово всем. Короче, на, на. Борис готовит трек в поддержку Хабиба. Тюлень, он спит под деревом лежит. В поддержку Хабиба. Вот. Я бы хотел поговорить об этом немножко. А, пока мы готовим мой альбом FreeBase. Почти готов. Я надеюсь, вам понравится. Вот. По поводу лекции базарить не буду. позже все узнаете, увидите. Не хочу. А, короче, на студии у нас, у нас охуенная студия, приезжайте. По поводу Хабиба хочу поговорить. На последней ситуации, то, что было с Хабибом, с Бэкстаром, я, если честно, удивился от того, как начали форсить, короче, все это дело, люди, СМИ и так далее. В принципе, Хабиб ничего такого вроде не сказал. Он высказал свое типа, недовольство. Я бы его понимаю. С одной стороны, конечно, наверное, неправильно говорить о том, что кто-то должен выступать, кто-то не должен, но... Он видит так свою молодежь, молодежь, которая не хочет, чтобы слушала такую музыку. Умеет место быть, он хочет, чтобы они занимались спортом все. И его как спортсмена можно понять. Вот. В принципе, на Кавказе вообще, по идее, так-то по-хорошему немножко другие нравы, поэтому судить из Москвы, особенно русскоязычному населению, наверное, не стоит об этом. Потому что здесь позволено, то, что там не позволено совершенно. То есть, например, грубо говоря, ну, на Кавказе, как бы, ты особо так себя не поведешь, то есть, ну, таких тусовок там нету, как у нас. Есть, конечно, но как бы они маленькие, и я все-таки ведут себя там по-другому, многие. Вот. За бабки драться, конечно, нормально, всем надо кормить свою семью, кормить своих а, тренеров. Как бы тренеры получают зарплаты, это, как бы, блин, такие странные, конечно. Вообще, за бабки, за бабки, за бабки плохо только, блядь, подставлять людей, в жопу ебаться. И, э, я не знаю, там, какие-то гадости делать. А драться за бабки, я не вижу ничего плохого в этом. Вот, э, я не знаю, выйдет, да нет, вряд ли он выйдет, конечно. Вот, э, я не думаю, что он выйдет под наш трек, но это просто... Инициативу, так сказать, Бориса. Он решил так поддержать Хабиба. Вот, по поводу, а, я вчера смотрел, ночью вернее сегодня, пресс-конференцию к и Хабиба. Но у меня есть ощущение, я не знаю, я вообще мой любимый боец и все, я вам скажу, скажу это Конор. Вот. есть а, ебала завалишь, моли себя, долбоеб, пьяный меня. Короче, вот. Мой любимый боец вообще в UFC это Конор Макгрегор. То есть он такой достаточно харизматичный, интересный, очень сильный ударник. Он шоумен, прежде всего. Я на него подписан много где. И смотрю за ним, какое на самом деле. Вот. Я уверен, что победит Хабиб. И буду болеть за Хабиба. Потому что я всегда болею за своих. А как бы мы живем в России, и Хабиб все-таки как бы наш соотечественник, так скажем. Вот. Но если брать из иностранных бойцов, конечно, мне он, нравится больше всех. Вот. Лекс, на... ты вообще, блядь, потеряйся нахер отсюда, блядь. Пока ты в ЧС не кинул. Наблюдай, блядь. Молчано. И талкнуть, я жду в Москве. Ты герой кнопочный, блядь. Короче, этот, какого? Да вон Лекс, нам что-то подпёздывает, блядь, здесь мы Короче, этот... А... Но будут болеть я за Хабиба. И из наших всех бойцов он мне больше всех импонирует, потому что достаточно такой характер у него, я считаю, что крепкий. Я не думаю, что кто-то из наших бойцов может ему, так сказать, составить конкуренцию. Поэтому будут топить за Хабиба в любом случае. Лег, вот. не пизди там, денег в долг возьми, блядь. до Москвы, чтобы доехать. Вот, а, короче, что я хотел сказать, собственно говоря, Лекс, блядь, ты натуре олень, блядь, ты меня, ты, ты меня прервал, подожди, если еще я не вижу вот. вот так, наверное, будет лучше. Короче, давайте топить все все-таки за нашего соотечественника, мы все не без греха. Я всегда удивляюсь всем людям, которые сидят за компом и осуждают кого-то, там постоянно говорят о том, что вот, он там не так сделал, не то сказал и так далее. А вы не были на его месте, вы не знаете его реакцию. Человек сейчас находится достаточно такой эмоциональный, мне кажется, у него настрой серьезный. Плюс, если он на сушке, так это вообще понятно, почему он так нервничает. Вот, и все-таки я думаю, что болеть надо за наших. Как бы вы не относились к Конору, если даже Конор ваш любимый боец UFC, все равно как бы надо топить за своих. Лег, блядь, ты олень ебучий, блядь, натуре, ты заебал меня, слышишь? Ты когда приедешь, блядь, дебила кусок, блядь, тогда я будешь пиздеть, хули ты тут пиздишь. В натуре надо тебе закрыть, чтобы, блядь, вот. Хабиб очень крутой боец, и я думаю, что, ну, Конор очень крутой ударник. И если Конор попадет, я не знаю, как там, Хабиб выдержит удар, не выдержит, но я надеюсь, что выдержит. Вот. Поэтому, я думаю, что все-таки мы должны болеть за своих. Обязательно надо болеть за своих, это просто с точки зрения даже, ну, как-то хуй знает. С точки зрения, это наш соотечественник, выебнулись Вы можете болеть за Конора где-то там, то есть когда он бьется, потому что когда бьется Конор с кем-то, я всегда, ну, бился раньше. Я за него болел, он мне всегда нравился, и, и нравится до сих пор, но в этой ситуации Конор, конечно, перегнул палку, то что он там и отца зачем-то тронул, и некоторые вещи такие позволяют себе там, которые нельзя. Хабиб тоже, конечно, там тоже дает жару, но тут как бы уже пусть они сами решают этот вопрос. отношения, блядь, ну, видишь, мы далеко друг от друга, поэтому не можем выяснить отношения. Нет, ну, вы смотрите, здесь же не просто бой там, кто где родился, а здесь же бой немножко другого формата. Это наш первый боец, который достиг такого уровня и вышел в UFC. У нас в стране есть большая проблема, у нас любят почему-то всегда все иностранное. Притом, блядь, 70% наших соотечественников – ни разу не были, ни в Европе, блин, нигде, кроме Турции, там Египта и так далее. И почему-то думаешь, что везде живется лучше. Я вот был много где достаточно, я вам могу сказать, не хоть там лучше не живется. Там ебические налоги на все, блин, наши налоги по сравнению с их налогами, вообще детский сад. Там на все просто. Да, там зарплата больше, но там и налоги больше, и цены больше. Вот. Поэтому... Просто вот эта болезнь, пока мы болеем, типа смотреть вечно на Запад, копировать Запад, и молиться на Запад, и говорить, что там круче, а у нас говно. Ну, хуй знает. И у меня вот друг Раф уехал в Штаты, живет сейчас в Штатах. И он, короче, ему, у него только в месяц выходит, чтобы там квартиру снимать, налоги, ну, там, налоги, там, машина, не машина, и так зелени. Блять, он работает, он ставит то ли вытяжку сейчас, то ли окна там, блять, что-то я не помню. Я хуй знает, как вы, я себе слабо представляю, что кто-то из наших соотечественников пятак зельний платил в месяц. Давайте как бы, блин, как-то все-таки, блядь, вернемся на землю. Я вот тоже верю в Хабиба, я думаю, что он победит в любом случае. Вот. А по поводу истории все-таки с Блэкстаром, мне кажется, что это больше раскрученная какая-то такая... Инфа, и все напали на Хабиба, чтобы вот, человек высказал свое мнение, он имеет на него право, почему другие имеют право высказывать, а он не имеет права. Лекция заебал, ты в натуре олень ебаный, слышь ты, блядь, дебиловый кусок, блядь, ты, блядь, не порт нахуй мне этот эфир, блядь, имбецил ебучий, блядь, в жопу своих птичек засунь, обойдется, Лекс, блядь, прямой эфир, блядь. Блять, да какая разница, борьбой берет, не борьбой берет. Ну вот, а, а, а Конор берет руками, ну то есть, как бы ударкой такой, то есть. Ну и что, кто, что умеет, тот так, короче, этот. Слышь, ты. Твою топтал, блядь, мудила ты, Лекс, блядь, конечная, просто, блядь. Хуета из-под коня, блядь. А, поэтому... поэтому, короче, Артурчик завязывай. Этот как его, поэтому я могу сказать, что хуй знает, вы все, блядь, как-то реагируете на все вот это вот, на все вот эти, блядь, какие-то непонятные кипиши, блядь. Нахуй вам это надо, блядь. Смотрите, наблюдайте, нахуй, блядь, принимаете. Э Артур завязывай, говорю. Э этот, принимаете какие-то стороны постоянные, притом постоянно... Настолько вы это делаете, Арьяна, мне кажется, это не совсем правильно. Про Скриптонита, мне кажется, что Скриптонит очень талантливый музыкант. И, к сожалению, он теперь говорит, что не делает рэп, делает рок, ну, какую-то такую музыку. Я считаю, что это большая для потери, именно как хип-хоп-исполнитель для российского хип-хопа. Люди столько зависти, если ты поднялся, тебе начинают срать. Я не знаю, почему. В Штатах, блядь, наоборот, заебись. А чем больше ты поднялся, тем тебе лучше. Ну, типа, Люди как бы стараются смотреть на это. Я не говорю про мамбл рэп. Мамбл рэп — это, блядь, временная хуйня. Мы уже проходили разные виды рэпа, блядь. В конце все в классику возвращаются. Конечно, она меняется со временем, но все равно. Нет, с местным мы не общаемся очень давно. Да, вот я думаю, что, блядь, вышли бы, блин, они на бой, потому что я не удивлюсь, если кто-то из них. Но Мне кажется, что Конор может заболеть. И я, кстати, сегодня смотрел, когда, это не договорил, я смотрел пресс-конференцию этого Конора и Хабиба. Я могу сказать, что я до этого много видел где Конора. Во многих пресс-конференциях я видел, как он выходит туда и видел, как он ведет себя. И почему-то в этот раз мне показалось, что ему страшно. Он явно себя сдерживал в каких-то моментах. Он явно его вот этот вот фан, который он всегда так, ха-ха-ха, вот настоящий фан. Он был сейчас наигран настолько, и я это видел. Мне почему-то кажется, Конор побаивается Хабибу все-таки. Со смоки? Да нет, вроде не собирались. Ушатали, блядь. Вот таких ушатывателей, блядь, мы уже видели, знаешь, сколько ебануться можно просто. Лучше любого карате старенький ТТ, знаете, поговорку. А, вы не понимаете немножко, когда сушка происходит, можно пересушиться. но ну, те, кто занимается спортом, знают, что это такое. Можно пересушиться и просто в натуре могут там, почки отказать, еще что-нибудь. Это очень опасная история. Ну, очень, то есть это не так не, не, не игры, нифига. Вообще, вот этот бой, <coughs> который будет проходить, да и вообще, в принципе, бои без правил, это очень опасный вид спорта. И каждый думает, что он может выйти, короче, и там, короче, что-то там сделать. На самом деле нихуя подобного. Вообще, то есть, сколько бы ты там ни занимался, те бойцы, которые бьются на профессиональном уровне, я просто видел их скорость и даже медленные, которые из них считаются, то есть в этих кругах что он медленный, я смотрю на его скорость и думаю, Ебать, ну это пиздец, ну то есть как бы обычный человек просто ну, не вывезет эту хуйню вообще никак, даже боец, который там бьется в зале там с пацанами там тренируется, а если это не профессиональный боец, он не вывезет. Вот, я думаю, что э, сейчас будет, я думаю, если я бы поехал вот это, в Дагестан у меня бы, наверное, такие же были проблемы, хотя вряд ли. Но мне кажется, может, такая возможность была бы. Поэтому я не думаю, что я тут такое сейчас сказал, это все дело, и меня тут в Дагестане любить начнут. Или там еще что-то. Мой рэп тоже достаточно грязный, но я рассказываю то, чем я хотя бы живу. Жил, вернее, и не призываю никому. Никого не призываю употреблять наркотики. Я наоборот категорически против. И говорю, не употребляйте наркотики, это очень плохо заканчивается. Тауретус никто пизды никогда не даст, блядь. Хуевый твой глаз, еб ты. Я не знаю, как в поживает. Да, я здесь, я здесь, я вижу. Альбом Кезару не слушал. Но я не очень любитель такого рэпа. Это ну, рэп, ну, Люди, которые слушают такой рэп, это они по вкусу. Я предпочитаю все-таки рэп рэперский. Такой прям, если даже это не олдскул, но он более должен быть все-таки какой-то более смысловой, мне кажется. Что за квартира? Это моя квартира, Живу я в центре города Москвы, у меня трехкомнатная квартира. По личному вопросу, ну, я не знаю, уже честно, немного хотят со мной выйти на связь, я, к сожалению, стараюсь избегать новых знакомств. Не хватает моих друзей. Это не так. Их достаточное количество старых друзей, новых друзей. Дебил. Ты дебил, блядь. Не учись писать. Подождите. Люди, люди, которые гордятся своей нацией, да, блять, нахуй этот дом нужен за городом вообще. По пробкам кататься. Я вам купил себе землю. Сейчас Кошу достроим, достроим, а я построю нам дом. У нас будет большой дом. Построен. Вот. Люди, которые гордятся своей нацией, это не националисты. Это люди, которые гордятся своей нацией. К сожалению, на данный момент. Бать смог. А, бутылок нет, все. Семейная жизнь. Вот, к сожалению, я могу сказать, я вырос в Москве, у меня девяти лет в Москве, я родом из Баку, вот у меня русскоязычная семья, и я приехал сюда, я иногда смотрю на русских парней, у меня большая часть друзей моих русские, вот я всегда говорю парни, вы не цените, вы не цените себя, ну то есть как бы, к сожалению, русские на данный момент потеряли. Себя, сами себя, то есть они относятся к любому проявлению вот, то есть там парни там, топят за славянское движение какое-то, они сразу их называют нацистами, националистами, это неправильно. Люди должны как бы ценить свое, свои корни, должны ценить свой род, должны ценить свою кровь, свою генетику, уважать это. Это не значит, что надо идти убивать кого-то там или унижать, или оскорблять другие национальности, но топить за свой... но ты должен как бы ценить это, любой человек должен. И начинается все с одного. Один ценит, другой ценит, и это даже движение. И поэтому я всегда говорил русским парням, русским друзьям, я говорю, вы должны ценить то, что вы русские, вы должны уважать себя. Да нахуй мне она сдалась, бы? Баку, привет. Вот. Не, не помиримся. Не помиримся. После того, как он сказал Биллану, мне... Пришлось сделать так, чтобы он извинился. Точно мы не померимся. Вадик, мне кажется, ты да, ты, мне кажется, любитель по чужую письку. А что таджик, блядь? А таджик — это не нация? Почему нельзя ценить то, что ты таджик? Я не понимаю. Какая разница? Нет плохой национальности, есть люди, в национальности есть плохие люди. В любой нации есть плохие люди. Есть, блядь, мудаки, конченные во всех нациях. Прям, блядь, гниды ебаные. А есть хорошие, порядочные люди. Сережки для чего? А вот это, блядь, вопрос останется для тебя неизвестным. Он не извинится, он уже извинился публично. Поищите извинения, вы найдете в интернете есть. Слим. С какого перебора? Нахуй твоя жопу хорошо, Александр. Лекс? Нет, мы с Лексом еще встретимся в Москве. Свадьба? В скором времени. Сочи, привет большой. Первая мая тату. А его нету, я его вывел. Но одно из первых у меня осталось вот здесь, вот. Ты делал в армии буква Д. Арван, да я вообще, блядь, если послушать, я так всех боюсь. Просто всех боюсь. С лексом? Да ничего с лексом, оленем не баным, бля. Он и кто? Это кто? Я не очень понимаю. про кого говорите. я часто очень бываю на Цао. Цао находится рядом с моим домом, поэтому я там часто. И плюс я пишу альбом, и, конечно же, в этом альбоме будет много интересного. Мойся, пойдешься. Цао рулит. В Оренбург мне пока не собираюсь. Приедет, приедет, куда она нахуденница, Ну, думаю, после выхода альбома, может, и приеду. Я не знаю, я альбом, мой альбом, который я пишу, я не вижу в нем э, потенциала там заводить маленьких детей. Ну, то есть, как бы, чтобы маленькие дети там хуярили под вот, там другой немножко альбом. Он рассчитан для людей более старшего поколения по смысловой нагрузке, наверное нежели для сейчас все пишут стараются попасть в топ а в топ это попасть что это написать песню чтобы она зашла телочкам и детям как бы сейчас вся музыка она однообразная притом сейчас все рэпом называют все подряд блять то что крэп вообще отношения не имеет тоже рэп кого он выебал никого он не выебал успокойтесь блядь цаумацао Мекскацал рулит. Бодрый это подарок был Лане. На руках здесь, здесь у меня набита на арамейском молитва очень наш в 3D очках. На версию перед альбомом. Бля, по-разному. Иногда бывает, сидишь прямо раз, и, блядь, минус услышал, сразу писать начинаешь. А иногда тебе мозги себе не бежишь. Серег, привет. Это Астюха. Астюха хочет что-нибудь сожрать. Настюка всегда жарать хочет, да, если Вон такой пузо, смотрите. Беги. Ощенок. Головки на бой, да, смотрел. Ебать он, конечно, блин, типа вообще убийца. Да, попугай, но, я думаю, остался жив. Конденется. Даже вон попугун. Даже попугай нахуй. Ему пизды даст. ФТПЗЗ, ты тупая скотина, ты, блядь, знаешь, такой такое крысы вообще 74 ну пацаны заезжают, мы, кстати, над тем никогда не разговаривали. Может и будет, я бы, кстати, не против, надо поговорить с больными. Гуру? Я не слушал гуру. Нет, я инвалидов не бью. Головкин убийцы просто, блядь, это еще просто убийцы, могу сказать, лютые. Караганда, привет. Хабаджи не слышал. Пьяный? Нет, я не пьяный. Сколько перепутал, пьяный? Я не пью практически вообще. О. Бля, иди нахуй со своим гуфом, вы меня заебали со своим гуфом, гуф, блядь, гуф, гуф, блядь, идите, пусть он на вас за его напишет там, все там, а -а -а. нюхаю я, оказывается, нихуя себе. Да не знаю, в Дагестан. Меня звали, в Дагестан выступает. Ну, не знаю пока. Я бы, кстати, сразу съездил. Я не знаю, что так все кипич навели. Из-за того, что кто-то там что-то писал. Какие кроссовки? У меня где-то 30 пар кроссовок. Какие из них именно? Ташкент, привет. В Баку. Бля, я очень хочу в Баку, я сейчас звонил Паше, концертному директору своему, ну не сейчас, а на днях, и говорил, Паш, я очень хочу съездить с концертом в Баку. Он боится меня отправлять в Баку, у меня папа армянин, вот, и переживает за то, что я тут не вернусь целой здоровой. Украине привет большой. Должен был недавно поехать к друзьям на свадьбу. Но мне запретили выезд. и опять не выездной по определенным причинам. Поэтому, к сожалению, пока только поляшки. По Моя любимая России пока покатаюсь. А там будет понятно все, когда человек все. Мияги очень мне нравится. Мияги очень мне очень нравится музыка. Это кому команды, они очень крутые музыканты. Ламинирование ресниц, ну да, утром встаю, делаю ламинирование ресниц. Джорданы, если честно, у меня есть две пары Джорданов. Кстати, одна куда-то пара у меня ушла непонятно. Вот. Джорданы красивые, от красивых обувь, но ходить с ними вообще в них вообще крайне неудобные, тяжелые и, и жесткая обувь. За Ремдигу, что я могу сказать, талантливый чувак. Что я могу еще сказать? Не знаю, я с Ремдигу не, не особо хорошо знаком, чтобы за него что-то говорить. Но если в плане музыки талантливый пацан, вообще не, с этим никто и не спорит. Не, не смотрел. Трек, да, можете заехать на студию. Надо записать, конечно, трек. А у нас студия работает. В открытом режиме. Ой, спать, хочу, испался начал. Мы были на студии, работали и потом утром нам ставили вытяжку. Взорвать не взорвал бы, наверное. Я, я все-таки считаю, что. Взрывать нехорошо. А вот в Баку бы я бы взорвал с радостью что-нибудь. Хабиб или Конор? Болеть я буду за Хабиба. Когда бьется Хабиб, я всегда болею за Хабиба. Вот, он э, достоин, мне кажется, того, что... Этого. Вот, но если бьется Конор, я болею за Конора. Но если Конор бьется Хабиба, я болею за Хабиба. Не, раньше не продали, зачем? реинкарнация отстойное кино мы посмотрели кстати буря Сланы твою реинкарнацию такая блять шляпа просто вообще говно единственный момент когда там этот баба бля башкой об потолок бьется единственный момент который меня напугал Класские. Лан, как тебе фильм Реинкарнация? А? На, На троечку, понял? В армии, а что в армии? В армии, блин, все служат одинаково, блин. Скукота страшная. И куча дебильных историй. Да, да, вот, в стиле старых тайн. Ну, ну, будет новый альбом послушать. Нет, я на Blackstar не пошел бы ни за бабки, ни за что. При этом, при всем, что многие из Blackstar мои хорошие знакомые, приятели, но я бы не пошел по каким-то своим личным соображениям, чисто идеологическим. Трек стоит, запись трека от 1000 рублей, ну а там по нарастающей. Вот, пришла Лана, иди посмотри, кто тебя требует Появление. Илана, mm. иди посмотри, требует появление твоего. Не хочу. Иди. Не хочу. Ну, люди пишут, что ты, не блин. Что? Не уважаешь людей? Почему? Да? Ну иди посмотри. Иди сюда. Ой, не хочу. Вот он да. Вот он мой. Вкусно? Да. Шарлотка, заебись. Я все съел. Я есть хотел короче сведения от 2000 чего ну, Ешь, что тебе мешает на руке набито отче наш на арамейском еще раз говорю нет, с ним не буду вставать ни за бабки не за что Ну да, красотка. О, я не спать пойду. Ну, что же спать, я не выспался. Я тоже. Я шаролоку спать. Да. Знаете? Конор выиграет, Макгрегор. Не, не хочу. Да это твоя мама, твоего друга засала, пидор, ты ебаник. Я не могу всем отвечать, я не всем вижу. Конь, это ты. Олень, ты ебаный. Вот. Привет, Нине. Нет, мы не общаемся уже давным-давно, блядь, мы не общаемся уже лет 10. Не путайте работу и это каково, и музыку, ой, и реальную жизнь. Да какой-то чепушил Лекс, блядь, не обращайте на него внимания, да пиздеть нужно. Связаться со студией можно по телефону 8-965-250-2008. 8-965-250-2008. Звоните. Айфон да, сменил на такой же, на новый только. Привет, грузик большой. На арамейском. Потому что тот язык, на котором разговаривал Иисус. Ножки в кеды и бегом, бегом, бегом, бегом. Такие вопросы задавать некорректно. С Лексом, да ничего, мудил он, что, блядь, не могло случиться, блядь. Повелся, как гандон, да. Усли спросил, не знаю. Модель айфона, тебе мой и привет. Модель iPhone у меня SE, обычная сиешка, ничего нового. Ну, только мне модный этот. Слушай, а тут есть какие-то стукки? Сейчас я, короче, замучу какую-нибудь А, блядь, не то. Сейчас я, короче, блядь, замучу себе, блядь, буду красивый, блядь. Чем, Вот так И что это такое? Угу. Ну что это? Как это убрать теперь? А, вот. Ну, ладно. Хуяк. И, и ты как будто седой. У тебя, у тебя как будто брови седые. Ладно, мне 37 лет, блин. Я так-то посидеть уже имею право. Вот это? Ой. Не, ну это не, это не надо, блин. Не, не ну, вот это не Собачки, надо. Собачки, кошечки, блин. О, красавчик. Мадам заезжал на студии, кстати, на днях. Ну, Вот. Ничего, оценю трек сказал, заебись Ланг красивая, да Ника учится на предпринимателя Она будет предпринимателем, бизнес-вумен бизнес, бизнес Хоть кто-то у нас в семье будет бизнесменом Именно образованным на эту тему Ибо я явно не бизнесмен, не хватит Басот? Никуда не пропал, Басот альбом пишет. Спасибо большое, ваша семья тоже счастье. Архангельску привет. Нет, в Украине я выступать не буду, ибо в Украине я считаюсь экстремистом, кем-то террористом. Потому что у меня много друзей в Донецке и в Луганске. И я считаю, что м -м, это глупая война, в которой э -э, правительство Украины не совсем корректно действует. Давай, иди сюда. Она тут требуют люди, я готов. Почему же? Ну, Почему вообще? Потому что накрашены, это губы в помаде. Кудесник, кстати, как он кудесник, да. Вот не помад. Группа развалилась. Я конченный говнюк. Респект взаимный Чеку. Камбэк царя какого царя? Я будет болеть за Хабиба. Я уже сегодня говорил о том, что я считаю, что болеть надо за своих. И не должны на вас влиять истории, их личные какие-то разборки там с Блэкстаром. Мне кажется, это не совсем правильно отталкиваться от этого. Ташкенту привет большой. Менеджеру. Менеджер ловца Паб. 3206. Шалом. Плохо работает. Да, что и так слабо работает, товарищи. Почему кончилось? Не кончилось ничего. Спасибо. Где я так кайфую? Собачку Ланы зовут Астей. Хабиб. Асти, я ее называю таракан. Она похожа на таракана. Не похожа на таракана. А иногда похожа на код старого деда. Ну ты ко мне мой басик. Яниксу, я лично с ним знаком. А, Конор, конечно, ты что? Лисей, Я ник с ним знаком лично, в принципе, очень позитивный пациент, это, вроде. Сережки наши где-то, не Сережки во-первых, а, во-вторых, да, давно. Алекс вводим. да, не повезло тебе с погонялом. Спасибо. Такой маленький экран, мне даже ничего не вижу, что пишет. К такеши, ну хуй знает, блядь. Мне не нравится клоунаду вот это. заблять. Но это, блядь, детский рэп для детей. Все, я к этому должен относиться. Мне, блядь, сколько лет уже? Я рэп слушаю. Они а вот эту бань, блядь. Там всякие там лил пампы, блядь. Лил, блядь, лил пимпы, блин. малолетняя. Продать, я не знаю, что там, кто продал. Саратов, привет! Я не буду обсуждать клипы этих людей. Слышишь, что тут пишет тебе? Чего? Да, он мне написал, так что WhatsApp. Mm -hmm. Спасибо. Взаимно, фарту вам всем. Басоте, текста. Да никто не писал, блядь. Никогда. Казахстану привет. С техника мне спасибо большое. Тюлень. Вон лежит. Вон Сейчас покажу. За тюлень <плес> что-то Максифон что-то да не слышно. Я думаю, они готовят что-то на выпуск. Белиси, привет большой. Нет. Да, блядь, Лех, нахуя что-то что-то говорит, блядь. Пиздит, пиздит. Оби-ван номер два. Блядь, двадцать восемьдесят. Ты в натуре дурак, или что, блядь? Ты дурачок, походу, там. Не за что. Наслаждайтесь. Вот холодильник. Блин, там холодильник не видно, за этими магнитами всеми. Вот ну так может, я... А это твоя кусочка? Да, он там, да, да, помню, домой. Да, а кто тут еще был, думаешь? А кто здесь был? Кто мог еще съесть вот, кроме меня? Не знаю. Любовница, соседка, пришла. Вот это напротив старой женщины, которая. Зажгем? Зажгем, Давидик. Хочем, да. Блядь, я не я посмотрел его у Дудя, кстати, могу сказать, молодец он. Вот. Но долго он сюда приходил, долго, очень а, долго. А, стиш. А во всем виноваты вы. Потому что вы очень злые. Кто-нибудь в батле проебывает, как я там проебал. И вы думаете, что это вам проебали. Нихуя. Нихуя. В лагерь попадешь, сам знаешь, что будешь. Не будет ничего, успокойся. Люди в курсе. Чувак, я вот, если ты говоришь за лагеря, я тебе могу сказать так. Я вот так сниму, одну положу и пойду домой. А ты поедешь с ними. Понимаешь? Пока будешь бабки искать тебе на будущее для чего носят сережки ну, большими камнями ты лекс вообще блять Пугайчика жалко блять у меня уж такая на самом деле блять на, все, на всех этих дебилов типа лекса эти как они называется как это иммунитет блять Вызвать на батл можно кого угодно. Не факт, что человек пойдет. Шуганет, да, уехал на 28 лет. блять, 28 лет. 28 лет, ебанусь. Ты сидели кого на 28 лет? Шуганай, это был шоу продюсер Тупака. А это что? А это кто-то завалил кого-то. А, было понятно. 28 лет! Он же бля, сидит, хуй сколько времени. Три с половиной года или сколько он там уже сидит? 28 лет. Из-за того, что на лень. На Блэкстар поеду. А Black Star зачем? Нет, не иду. По привет большой. Курнем. Тебя посадят за такие эти. У нас за посты сажают, ты не в курсе. Да куда он, в семьдесят уже не выйдет он. Ну, хотя ему 28 лет, он сидит, блядь, потому что он в семьдесят лет живой, выйдет оттуда. Спасный. Да нихуя, он умрет там, мне кажется. Почему? Так он не доживет или его там что-то сделают? Я не знаю, мы не разговаривали по поводу нового альбома «Чемодана». Мы там ржали, сидели, общались, хуй знает. Это не наклейки, это магнитики, блядь, Магнитики, я сейчас покажу вам. Вот, видите, всякие штуки тут. Всякие штуковины висят. Может тут город опознает об тут. У меня здесь тоже самое. У меня вот есть, смотрите, что. Юпи, ёпты. И инвайт. Просто добавь воды. А вот я. А вот мой папа. А вот тоже я. С попугайчиком, блядь. Короче, ладно, товарищи. Диджей Мэк. Диджей Мэк охуенный чувак. Мой хороший приятель. Я очень рад, что я с ним знаком. Такой... Я молодец. Альбом вообще я намереваюсь выпустить а, в конце октября. Ну ты выйди, тебе и один смотреть не будет. В краш что такое? Барьев. Какое мероприятие? Бля, я не понимаю, не успеваю даже читать. Мойша, всем, я пошел. Я спать пошел, я хочу спать. Айки, привет, братан. Но ну, я уже сваливаю. Я не знаю, где легенды про, я не знаю, что с ними происходит. Я не знаю, где Картавый, что с ним происходит. Я не знаю, что происходит со Слимом. И я, в принципе, не знаю, что происходит в русском рейпе.